На днях министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими энской воинской части, расположенной в прифронтовой зоне, побеседовал с ними во время обеда. Для военнослужащего Игоря Рыскина, отличающегося в воинской части образцовой службой, эта встреча с министром обороны, также останется в памяти, как приятное воспоминание. Игорь Рыскин родился в Баку. В 2019 году окончил Национальную академию авиации по специальности «Авиационная инженерия» с дипломом отличия. Его диплом говорит о его образованности, а его грамотная, содержательная речь о широком кругозоре. Такие его слова, как «Я люблю небо» и «Стану пилотом». «Горжусь, что я нахожусь в рядах тех, кто защищает свою родину» а также тем, что вызываю чувство гордости у моих родителей и сестер, лишний раз доказывают его патриотизм и любовь к родине. Рядовой Игорь Рыскин, так описывает свои впечатления от встречи с министром обороны, то, что я служу именно в этой воинской части, моя судьба. И я доволен ею, доволен своим характером, тем, что благодаря требовательности к себе я стал образцовым солдатом. Мне трудно передать чувства, которые я испытывал, когда сидел за одним столом, беседовал с министром обороны Закиром Гасановым. Я до сих пор нахожусь под впечатлением. После увольнения в запас я планирую продолжить обучение, усовершенствовать свои знания, работать в сфере гражданской авиации. Однако, слова сказанные министром обороны с большим уважением, слова «может в будущем продолжишь военную службу». Заставили меня задуматься. Возможно, случится так, что я выберу не гражданскую авиацию, а стану военным пилотом. Я, Рыск, Игорь Михайлович 1997 года, в учишь менеджмента факультеты не английским языком диплому ила петрмича жюльеры северян и докторов жюльеры северян ярый торбаха ветераны горожан на срассудок да отанамин бациламин Макс, в эту армию сюда влезать не могу. Меня талием держит. Талием, характером, жизненными ценностями. Разъясню, что я не мусульманин. Не мусульманин. Не мусульманин. Не мусульманин. Не мусульманин. Не мусульманин. Не Не мусульманин. Не мусульманин. Не Не Мень-ди, не мень-ди, я хагала, посаннарей, фесриндея. Негзели, Эрви Химметине, Тхарис Оргуслан, Сондра, Фесриндея, Ваметр Мель, Тахамик, Камерби, Лея, Мей, Милкяве, Середь, Ниети, Ндея. Но Фенанзирине, Хельзар Ларла, Пельке, Керезете, Эрви Химметине, Ваметр Ессен, Тэклити, Мень-Дисюнс, Дарми, Терпети, Т ⁇